Западная часть Тихого океана. До ближайшей суши – тысяча километров. Чуть сбавила обороты. Двигатель не выдержит долго. Ты же знаешь, что Гвен меня не слушает. Да? Вообще-то она и всех остальных не слушает. Да, но это не шутки. Пусть убавит скорость. Я передам ей. Гвен, тебе нужно сбавить обороты. Этот чертов двигатель. В этот раз они от нас не уйдут. Вот. все готово. У тебя есть всего одна попытка. Хорошенько рассчитай. Ты уверена, что это устройство отслеживания прикрепится к их кораблю? Думаю, должно. Мы скоро потеряем Эй, их в тумане, если вы не поторопитесь. Эй, ей снова плохо. Единственное, что помогает, это стоять на палубе. Отведи ее к корме, чтобы она смотрела на горизонт. Нет. Нет, нет, нет. Что такое, почему мы встали? Отведи ее к корме. Пойдем. Они в нас стреляют? Отойди от окна. У нее получилось. Но у них на хвосте. Мы поймали ублюдков. Десять тонн нелегальной рыбы плюс видео, как они у нас стреляют. Они же точно сядут теперь. Сначала нам нужно их поймать, чтобы они не успели выгрузиться. Есть идеи, как это сделать? Расти, как там у тебя дела? У нас была сделка, Гвен. Я ее чиню, а ты не ломаешь. Я думала, что мы делаем все от нас зависящее. Это стоило нам двигателя, Гвен. Ты вообще в курсе, как корабль работает? Скажи, когда. Нужна помощь. Знаешь, в чем проблема? Мы думали, что все так легко. Это точно. Амфитрита. Думаю, что все. Мне нужно присесть. Стрельба. На такое я не подписывалась. Скажи, что так не все время бывает. Меня не спрашивай. Это мой первый раз. Как вы там? В нас не попали, если ты об этом. Они еще ответят за это, обещаю. Дана, все в порядке. Это будут долгие три месяца. Ты как? Не нужно было садиться на этот корабль. О чем я только думала? Ты разве не рыбный эксперт, или как там? Эхтеолог. Люблю рыбу, ненавижу воду. Знаю. Вот такая вот ирония. Я лабораторная крыса, но мой университет посылает меня каждые три года на аккредитацию. Наверное, тебе нравится, что ты делаешь прямо сейчас не очень. Так, а что тебя привело на север Тихого океана? Я студент-медик. Была. В общем, это длинная история. Ты это видела? Что? Там. Мы стараемся знаю просто не хочу чтобы гвен вас доставала гвен это дано двигатель починит примерно через час через два часа мне все нужны на мостике это важно черт возьми это шторм шириной 160 километров и он растет и мы прямо на его пути. В нас стреляли. Движок сдох. Все лучше и лучше. Ты знаешь, что будет встретить мы шторм без двигателя? Знаю, Расти. Что будет? Без двигателя нас несет волнами. Если мы не сможем противостоять волнам. Мы перевернемся. Сколько у нас времени? На данный момент, думаю, около трех часов. Там. Там было что-то в воде. Ты видела лодку? Было похоже что кто-то держался за что-то в воде. Сложно было распознать. Но ты уверена, что кого-то видела? Было почти темно, но я не... Мишель, ты видела что-нибудь? Не уверена. Мне, конечно, жаль, но мы просто зря теряем время. У нас и так немало проблем. Я согласна. Это же не был крик о помощи или что-то вроде. Откуда они могли прийти? Может, это было китайское судно? Кто-то мог выпасть за борт. И не стал плыть обратно к ним? Слушайте, я уверена, что видела что-то. Если это был человек, мы не можем его там бросить. Ты права? Она права. Как вам такое? Я, Эрика и Мишель возьмем шлюпку и осмотримся. А остальные займутся двигателем. Мы вернемся сразу как починитесь, независимо найдем мы что-то или нет. Если вы пойдете туда на этом, обратно не вернетесь. Не выключайте маяк. Убедитесь, что он будет включен. Мы должны узнать, так? Эй! Есть тут кто? Есть кто? Меня кто-нибудь слышит? Эй! Вот шланг. Кэт, шланг! Что если у нас не получится? Получится? Да, а что если нет? К сосредоточься. Нет двигателей, которые мы не можем починить. Я права? Ты права. Хорошо. Давай-ка все починим. Эй! Есть тут кто? Есть тут кто-нибудь? Кто-нибудь? Вы меня слышите? Ты же ненавидишь воду. Ага, даже не напоминай. Эй! Кто-нибудь меня слышит? Вы это слышали? Они завели двигатель. Нам нужно ехать обратно, как ты и сказала. Мы еще не так долго ищем. Уверена, что можем потратить еще пару минут. Так? Нет, нет, нет, нет, нет. Успокойся, я уверена, что они... Мишель! Мишель! Мишель! Мишель! Мишель! Мишель! Мишель! Мишель! Мишель! Посмотри, нет ли там зажиму побольше. Расти, какого черта случилось? Ты случилась, Гвен, помнишь? Мы пытаемся все починить с тем немногим, что у нас есть. А что с генератором? Насос слишком мал для подачи топлива. Мы говорили об этом. Без света маяка, Дана, ни за что не смогут найти путь обратно. Мы тебя услышали. Но по проблеме за раз, окей? Я нашла. Мишель! Мишель! Где она? Мишель! Мишель! Где ты? Мишель! Мишель! Давай, держись! Держи руку. Давай же! Тяни! Тяни! Боже мой. Кажется, что теперь я тоже не фанат воды. Двигатель завелся. Они завели двигатель. Он жив? Этот мужик точно не с рыболовного судна. Я не понимаю, как он остался жив, учитывая, какая вода холодная. Ты права. Нам нужна твоя помощь. Хорошо, давай, девочка, ты сможешь. Мне нужен дефибриллятор. Кафу, вон там. Дайте кто-нибудь, нож или ножницы. Сколько человек может продержаться в холодной воде? Пятнадцать минут. Максимум 30. Он должен быть уже мертв. Он и будет, если вы не поторопитесь. Вот, сэр! Отпустите, отпусти. Отпустите. Отпустите, сэр, вы должны ее отпустить, чтобы мы могли вам помочь. Мы пытаемся вам помочь. Успокойтесь, мы не хотим вам зла, ясно? Боже мой. Ты как? Нормально. Я нормально. Помоги, Расти! Ага. Да я посмотрю. Я возьму винтовку и пойду Одна? его найду. Одна? Мы все пойдем. Мы осмотрим палубу, а ты наверху. Хорошо. Вот, возьмите. Большие ножи есть в столовой. Расти! Что тут произошло? Я не знаю. Подожди. Пожалуйста. Держись поближе, хорошо? Ладно. Как дела? Ты, ты что? Разве у меня был выбор? Нужна помощь на мостике, сейчас! Я принесу аптечку. Она под раковиной. Там. Этот псих напал на нее. Нужно что-то делать. Больше нам не нужно о нем переживать. Что? Она... Она убила его. Что? Сделала с ним то, что он собирался с нами. было ждать, пока он первым убьет. Будет больно. Нужно настроить автопилот. Автопилот настроен? Мы должны позвонить в береговую охрану. Ага, обязательно. У нас на корабле мертвый человек. Что нам делать? Выкинуть его за борт и притвориться, что ничего не было. Я сделала то, что должна была. Вы можете прекратить? Ладно. Давайте выберемся из шторма, а потом решим, что делать дальше. Несколько часов роли не сыграют. Нужно затащить тело внутрь, пока непогода нас не настигла. Ребят, что? Что такое? Он. Он. Он. Что? Он исчез? Ты же сказала. Я уверена, что он был мертв. Убей меня. Что? Когда в методсеке он схватил меня? Он сказал мне убей меня. Убейте себя. Закончите это. Разве вы не починили двигатель? Починили. Этот мужик где-то там ходит. Заприте двери. Генератор вырубился. Выключите. Так, ладно, просто... Сделайте вдох. Сделайте вдох? Ты слышала, что он ей сказал? Он был в шоке. В бреду. Кто знает, что сделало с ним пребывание в воде? Но оно точно не убила его, как должно было. Так? Кэт, поаккуратнее. Нет, он не должен был это пережить. А как насчет здоровенного ножа, который Расти в него воткнула? Это он должен был пережить? Он должно быть уполз. Уполз и умер. Никто не сможет пережить такое ранение. Я так думаю, Расти... Он и в первый раз не должен был выжить. Она права. Как это объяснить? Слушайте, он либо мертв, либо нет. Но это не будет иметь смысла, если мы не починим двигатель. Шторм настигнет нас уже через час. Мы все знаем, что будет с нами без двигателя. Даже если мы сможем вызвать помощь, вовремя она не доберется. Похоже, это на нас с тобой. Разве когда-то было иначе? Мы со Спаркс вам поможем. Да? Эй! Идите вперед. Я вас догоню. Куда ты? Хочу найти нашего друга. Нам не стоит держаться вместе. Работа пойдет быстрее, если нам не придется оглядываться на мужика. Я недолго. Да, Ана, подожди. Если он не умер. Ты его прикончишь, да? Почините двигатель. Нам нужно топливо. Черт побери. Прекрасно. Просто прекрасно. Что у вас там внизу происходит? Мы тут. В генераторе нет топлива. Я принесу топливо. Мне нужно тут your... посветить. Хорошо. Мы же справимся, да? Yeah. Да. А знаешь, почему? Потому что мы чертовски круты. Ты чертовски права. Спаркс? Спаркс? Спаркс? Не время шутить. Что за чертовщина? Зачем кому-то это делать? Мы не сможем починить его вовремя. Мы не сможем починить его вовремя. Что нам теперь делать? Он здесь. Он... Он где-то здесь. Что? Боже мой. Что тут случилось? У нас большие проблемы. А где Спаркс? Не знаю. Только что тут была. Спаркс? Паркс, ты здесь? Спаркс. Что это? Боже мой, Спаркс! Что случилось? Я не знаю. Она ранена. Нет! Пусти ее! Нет! Убери его! Отпусти! Думаю, он мертв. <клыш> Я так думаю. Мне кажется, что лучше нам его не трогать. О чем ты? Почему нам его не трогать? Мы уже его трогали. Видите? Это было раньше? У нас не было времени его рассматривать. Дана, она же сказала «не трогать». Это нехорошо. Пока мы ничего не можем сделать. Мы должны сконцентрироваться на двигателе. Кэт, какого черта ты творишь? Я убираюсь нахрен с корабля, и вам стоит! Не глупи, Кэт! Идите с другой стороны, не выпускайте ее! Боже мой. Кэт, прекрати, ладно? Ты там не справишься. Я ухожу с корабля, Расти. С тобой или без тебя? И куда? Она права, Кэт. Ближайшая суша. Тысячи километров. У тебя не хватит топлива. Думаю, что все-таки попробую. Ты серьезно думаешь, что вот на этом получится? Если ты так волнуешься, помоги мне с лодкой побольше. В другой лодке ты все равно закончишь в воде. Ты погибнешь. Это точно. Если останемся на корабле, то все погибнем. Вы что, не видите? Кто знает, чем был заражен этот мужик? Все, что мы знаем что теперь тоже заражены. Кэт, единственная надежда на спасение – это починить движок. Я без тебя ни за что не справлюсь. Ты же не думаешь, что его можно починить, да? Думаю. С твоей помощью это возможно. Не подходите. Понятно? Понятно. Ты подписываешь себе смертный приговор. Но если ты и правда этого хочешь, оставить нас тут одних, мы тебя не держим. Я... Я просто не хочу умирать, ясно? Не здесь. Не так. Нам всем пора заняться делом. Если мы закончили с драмой. Спаркс? Иди в радиорубку. Нам нужно отправить сигнал бедствия. Я попытаюсь направить нас на волны. Может, выиграю нам время. Я помогу тебе. Хорошо. Вы оставайтесь с Расти. Ей нужно как можно больше помощников. Простите, я не пойду внутрь, пока там будет тело. У кого-то есть возражение против того, чтобы выбросить его за борт? На самом деле, нам не стоит этого делать. Послушай, я уже устала от тебя, мисс Светоша. Я всегда за правое дело. Он был болен, так? И все мы с ним контактировали. Если он заразен, нам нужно узнать, чем, прежде чем мы все погибнем, как он. Ты сможешь это сделать? Мишель сможет провести вскрытие. Я помогу ей. Стоп, что? Я не смогу это сделать. Я еле-еле закончила медшколу. Я не смогу. У тебя все получится, хорошо? Ты не понимаешь? Я не могу сосредоточиться в стрессовых ситуациях. Вот почему я не закончила медицинский. Мы будем делать все медленно, шаг за шагом. Хорошо? Шаг за шагом. Сними рубашку. Я соберу образцы, ладно? Ладно. Мэйдей, Мэйдей, Мэйдэй. Это амфитрита. Запрашиваем срочную помощь. Мы сломались и на нашем пути шторм третьей степени. 25 градусов и 32,9 минут северной широты, 142 градуса и 44,9 минут восточной долготы. Повторяю, запрашиваем срочную помощь. Я же говорю тебе, там никого нет. Мало глупцов, желающих выходить в море в такой шторм. Просто продолжай, хорошо? Хорошо. Мэйдей, Мэйдей, это Амфитрита, запрашиваем срочную помощь. Кто-нибудь слышит? Мэйдей, Мейдей, это Амфитрита, запрашиваем срочную помощь. Ты в порядке? Думаю, да. Я заполнила балласт, а они должны нас уравновесить, хотя бы ненадолго. Нет, я про.. Имею в виду, ты в порядке? Мэйдэй, Мэйдэй, это амфитрита. Запрашиваем срочную помощь. Мы сломались и на нашем пути шторм третьей степени. Ты имеешь в виду, в порядке ли я, учитывая тот факт, что если бы не я, то мы не попали бы в такую ситуацию? В порядке ли я, учитывая, что это я ответственна за то, что мы почти погибли? Никто не винит тебе. Я сама себя виню. Это мой корабль. И моя ответственность. И я слишком сильно надавила в этот раз. Никто не знал, что такое может случиться, когда мы взяли его на борт. Мы сделали то, что правильно. Папа бы точно так же поступил. Когда моя маленькая сестренка так выросла. Мне пришлось вырасти, чтобы присматривать за тобой. Да, она это Мишель. У нас тут кое-что есть внизу. Возможно, вы захотите посмотреть. Иди, я справлюсь. Скоро буду. Мейдай, Мейдай, это амфитрита. Запрашиваем срочную помощь. Мы сломались и на нашем пути шторм третьей степени. Кто-нибудь слышит? Думаешь, это обязательно? На сегодня с меня уже хватит сюрпризов. Если кто-нибудь захочет открыть эту дверь, я хочу знать об этом. Ты готова приступить к работе? Думаешь, мы и правду сможем починить эту чертову штуку? Ты в порядке? Наверное. Они внизу, у двери. Мы нашли это в кармане его брюк. Думаю, он разряжен, но, может, Спаркс сможет вытащить что-то из сим-карты. А другое – это камера Спаркс. Мы нашли ее тут на полу. Может, можно оттуда что-то использовать. На всякий случай лучше надеть перчатки, когда будете их доставать. Вы нашли что-нибудь? Мне пора возвращаться. Дайте знать, если что-то найдете. Хорошо. Сколько тебе еще нужно для биопсии? Думаю, хватит. Достанешь? Надеюсь. Расти, ты слышала? Это вибрация от руля, проходящая через корпус. Достала. Расти, yeah. ты здесь? Расти. Прости, ты еще здесь? Прости. Майдой, Майдой, Майдой. Это Амфитрита. Запрашиваем срочную помощь. Есть там кто-нибудь? Мейдэй. Мэйдей, Мэйдей. У него в кармане был спутниковый телефон. Как думаешь, можно вытащить что-то из Симки? Если она не повреждена туда. Помогите мне тут. Мишель сказала надеть перчатки перед тем, как брать. Поняла. Каждая язва пропорционально одинаково, Но чем она новее, тем она больше. Инфекция или заболевания так не распространяются. Согласна. Что же это такое? Я надеюсь, ты сможешь мне сказать. Столкнись со своим страхом. Ты уже... Теперь нужно его раскрыть. Все, кроме сердца, атрофировано. Это невозможно. Не останавливайся. Почти закончили. Просто дыши. Вот. Давай же. Что это? Я не могу дышать. Мишель, не снимай маску. Я не могу дышать. Не могу дышать. Мишель! Не снимай маску! Нет! Нет! Оставь я, Мишель! Боже, сними ее, сними. <свят> Мишель, давай. Что ты за дрень? Расти, можете выключить генератор. Похоже, он уже на пределе. Расти. Кэт. Вы слышите? Твою мать расти, кэт. Вы здесь? Расти. Кэт. Расти, Кэт, Гвен, это Дана. Расти, Кэт, нет внизу. Они на мостике? Гвен, ты там? Не двигайся. Я сказала, не двигаться. Гвен, не нужно так. Она должна была рассказать. Гвен, пожалуйста. Какого черта тут происходит? У нее на руке пятна. Она не удосужилась никому сказать. Она ходила тут рядом и никому ничего не сказала. Это правда? Я. Давай. Покажи ей. Я сказала, покажи. Хорошо. Хорошо. Я в порядке. Ты заразилась, черт тебя, Дери. Ты не в порядке. Прекратите, ясно? Прекратите. Не мешай мне, Эрика. Это не болезнь. Это не болезнь. Думаю, что это следы укусов. Укусов? Чьих? Не знаю. Что-то росло, подпитываясь тем мужчиной. Оно стало больше, как и его укусы. Три пятна. Они стали больше. Оно хотело, видимо, переместиться в Спаркс, в новый источник еды, но Дана напугала его в машинном отделении. Оно не успело прикрепиться к ней. Это бред какой-то. Этот мужик оболел все просто и ясно. А теперь Спаркс перезаражала нас всех. Мы его видели, понятно? Мы видели его внутри, когда разрезали мужчину. Похоже. Он жил благодаря этому. Наверное, так он и выжил в воде. Оно поддерживало в нем жизнь, прежде чем смогло найти другой источник питания. Типа нас? Оно растет. Ему понадобится еще теплокровная пища. Это не самое легкое, что можно отыскать посреди океана. Дана, ты в это веришь? То, что вы видели. Вы же нам покажете? Оно мертво. Исчезло. Конечно же. Оно выползло из его рта, а затем просто... Я не знаю, просто растворилось. Что бы это ни было, оно мертво, так? Нам больше не о чем переживать. То, что было внутри мужчины, было слишком мало, чтобы оставлять такие укусы. Кэт и Расти их не было в машинном отделении. Расти. Кэт, это вы, Господи, снимите его с меня. Нужно снять его с нее. Не трогай! Не дайте ему скользнуть. Можно этим заткнуть. Мишель, как она? Она дышит, но я не знаю, какие внутренние повреждения оно могло нанести. Что если оно оставило часть себя в ней, как ту, что вы нашли в мужчине? Я не знаю, может, это оно и поддерживает в ней жизнь. Я нашла кое-что. Так. Последний звонок был четыре дня назад. Тут есть координаты. Это прямо в центре Марианской впадины. Что он там позабыл, черт побери? Марианская впадина? Самое глубокое место в океане. Глубина 11 километров. Можно поместить туда Эверест, а его вершина все равно будет высоко над водой. Я восстановила фрагменты видео, которые он пытался загрузить с телефона. Это пробы? Может быть. Падина находится под защитой. Стой. Подожди. Чуть отмотай. Стой. Нефть и газ, Теймор. Сукины дети. Что? Они ищут нефти. Но это незаконно. Некоторые гении в правительстве США вели разговоры о бурении во впадине. Похоже, эти ребята решили действовать вне конкуренции. Это до сих пор не объясняет того, что произошло с мужчиной. И как он оказался в 130 километрах оттуда. Так глубоко никто не бурил. И уж точно на такой глубине не водятся теплокровные, чтобы оно могло поесть. Они столкнулись с чем-то незнакомым. Кто знает, что они пробудили на такой глубине. Что-то, что хочет жить. Это точно. Я загрузила это с моей камеры. Смотрите на его шею. Что бы это ни было, теперь оно еще больше. Если увидим эту штуку еще раз, нужно держаться подальше от его маленьких щупалец. Кажется, оно как медуза использует щупальца, чтобы держать жертву без сознания. Возможно, поэтому ты и не помнишь нападение. Неплохая мысль. Без двигателя все бесполезно. Океан несет нас по течению. Нужно найти кэт. Выяснить, насколько близки они были к починке. Мы не можем проехать сквозь шторм. Если не сможем поймать волну, то скорее всего мы затонем. Но все же есть шанс, что нет. Шанс, что мы прорвемся. Нас может погубить всего одна волна, и она прибудет. Но сейчас мы даже не знаем, жива ли Кэт. Еда для той штуки. Лучше нам надеяться, что Кэт жива, потому что... без Расти она наш единственный шанс. Вы делаете, что хотите, а я не пойду, хорошо? Я останусь тут и присмотрю за Расти. Расти сейчас не помочь. Ты нужна нам. Вдруг Кэт ранена. Простите. Я не... Я не пойду. Ладно. Если ничего не делать, мы точно все умрем. Я пойду. У нас тут особо нет выбора. Мы должны столкнуться со страхом, так? Сигнальные ракеты в отсеке со шлюпками. Идем. Нам стоит взять лекарства из метасека, так? На всякий случай. Знаешь, как им пользоваться. Да, хорошо. Хорошо. Заперто. Все нормально. Да. Прости, я не могу. Мишель! Что происходит? Идите, встретимся в медотсеке! Что ты делаешь? Я пойду за Мишель, идите! Да, она! Мишель! Давай, Мишель! <плодил> Убери! Убери его с меня! <плодил> Мишель! Убери! В аду. Я нашла морфин. Хорошо. Нужно идти в машинное отделение, срочно! Да, она! Нужно найти Кэт. Нужно идти в машинное отделение. Сейчас! Где, где Мишель? Она, она мертва. Мертва? Как? Я не... Отойди, отойди, Мама, что ты делаешь, что уходим? Уходим отсюда скорей. Петли заржавели. Я тебе помогу. Я же оставляла ее открытой. Она зажата или еще что? Дверь в машинное отделение не открывается. Мы почти открыли. Мы зашли, зашли. Нет. Нет. Ты должна выжить. Ты поняла меня. Нет. Нет. Нет. Дана, Дана, ты не должна из-за меня умирать. Иди. Нет. Нет, нет, нет. Дана, дана, дана! Нет, мы не можем ее бросить, нет! Отошли от двери, сейчас же. Это была ты. Ты. Ты удерживала замок. Не хотела, чтобы мы входили. Отошли от двери, сейчас же. Вы не позволите этой штуке выйти оттуда, вы слышите меня? Трусиха. Это лучше, чем геройствовать и сдохнуть. Дана, прекратите! Хватит, Кэт, хватит! Прекратите! Прекратите! Прекратите, хватит! Дана! Дана! Отпусти ее, Дана! Прекратите! Ну же! Хватит! Остановитесь! Остановитесь, пожалуйста! Мы и так боремся с этой штукой! Теперь еще и друг с другом будем! Зачем? Зачем? Зачем ты это сделала? Не смей меня судить! Ты не представляешь, через что я прошла, чтобы починить двигатель. Я не хотела, чтобы все было напрасно. Все это время ты чинила? Мы с Расти начали над ним работать. Когда я услышала ее крик, я пошла ее искать. Все, что помню, потом я очнулась у коробки передач. Расти, она была рядом со мной. И это уже было на ней. Кормился ей, или что-то типа того. Когда ты зашла проверить генератор, я хотела что-нибудь сказать, позвать на помощь. Но... Я так боялась, что... оно обернется на меня... Расти, она встала на ноги, если можете в это поверить. Она пошла за тобой прямо отсюда. Она всегда была сильнее меня. Ты подождала, пока она выйдет, и заперла себя внутри? И именно так. И каждая из вас сделала бы то же самое. Ты сказала, что двигатель исправен? Почти. Осталось перенаправить подачу топлива. Это же хорошо. Мы выберемся отсюда. Мы с этим справимся. Есть один подвох. Завести нужно с мостика. Электрика тут совсем не годится. Я ее обведу. Сколько времени тебе нужно? С вашей помощью, минут 15-20. Я сделаю это. Я пойду на мостик. Но сначала... Вы думаете, что-то может убить ту штуку? Электричество. Это может сработать. Он? В шкафу, где гаечные ключи. У меня есть проволока. Бинго. Хорошо. Это сработает? Да, сработает. А вот убьет ли того монстра, другой вопрос. Ты не сможешь его поджечь. Нужно подобраться как можно ближе и проткнуть его. Не включай, пока не убедишься, что все сделала, иначе она перегорит. И, конечно, когда включишь. Ясно. Только убедись, что не касаешься копья. Хорошо. Десять минут. Мы справимся. За нас не переживай. Идите на мостик. Гвен? Дана, стой! Гвен! Гвен! Подожди! Гвен! Дана! Дана! Стой! Подожди! Гвен! Она пошла к мостику, давай! Ты в порядке? Да, Гвен, она жива! Она пошла к мостику! Гвен, ты здесь? Гвен? Гвен. Держись тут. Ладно. Нужно завести двигатель. Убедись, что кормовые двигатели включены. Готова. Давай, Кэт. Давай же. Позвони в машины и спроси, какого черта у них там происходит. Спаркс! Спаркс! Давай! Заводить, сукин, ты сын! Да. Да. Мы сделали это. Мы сделали это, Спаркс. Я иду. Только поставлю на автопилот. Я иду. Почти. Мы едем домой. Дай мне... Гвен, нет. Гвен. Оно должно умереть. Нет, нет, нет. Нет. Она сделала это. Она нас спасла. Спаркс? Что ты делаешь? Спаркс? Да, Помоги. Спаркс! Помоги мне! Спаркс! Отвали! Помоги же! Отвали! Ты делаешь? Хочу убить эту херню раз и навсегда. Нет, пусть шторм поглотит его. Она умрет здесь и сейчас. Мы даже не знаем сработает ли это. Нет. Спаркс! Нет, нет. Спаркс! Нет, Спаркс! Беги! Выбирайся отсюда! Нет! Нет! Это она? Пойдет. Дана? Это ты? Где Спаркс? Гвен тоже. Мне так жаль. Ты настроила автопилот? Да. Да, на остров Гуам. Но мы не можем этого допустить. Не можем допустить чего? Ту штуку никак нельзя убить. Тот мужчина пытался разрушить двигатель. Он знал, что делает. Он пытался остановить распространение монстра, пытался остановить его от проникновения в кого-нибудь еще. Ты же не предлагаешь... Затопить корабль. С этим монстром и вместе с нами. Это сумасшествие. Это самоубийство. Скажите ей. Она сошла с ума. Ты же видела, на что способна та штука. Ты хочешь быть ответственной за ее распространение по всему миру? На друзей, на нашей семьи. А кто сказал, что она не найдет способ кормиться и дальше? Киты, тюлени. Они же теплокровные, так? Мы погибнем просто так. Но есть шанс, что она изголодается и помрет там внизу. Я знаю, что собираюсь поехать домой. У меня жизнь, планы, и я уверена, что не хочу помирать посреди проклятого океана. Только потому, что у тебя никого не осталось, не значит, что ты можешь жертвовать и нами. Мне жаль, Кэт. Правда, но мы должны это сделать. Нет! Стой, нет. Кэт, отпусти. Прекратите. Я не собираюсь умирать. Прекратите. Кэт, не заставляй меня. Должен быть другой выход. Может есть способ его убить, о котором ты еще не думала. У нас нет шансов. Нет. Жаль. Беги Нет Нет Ты должен был закончить то, что начал, ублюдок